решается да. по два мяча у меня есть камили пять должен три забивать хотя бы сравняться да, хорошо просто уверен без личных нервов без давления мой любимый уголочек Зука! Пойдет, пойдет, 4 есть. Да. Ну, хорошо. Жас, да? Короче, я не знаю, блядь. Сейчас такая обстановка... Сейчас... Чекай... <смех> Сейчас, короче, такая обстановка на самом деле не очень приятная, потому что у меня три, у Камили 5, у Мира 4, да? Вот. И ну, по сути у Камили больше нет шансов забить. Самое главное нам не промахнуться. Вот это вот самое главное. А я умею, блядь, промахнуться. Могу, точнее. Короче, готов? Кей. Готов? Давай быстрее. Пока давай. Как... Просто, знаешь, вот так вот дал прикурить. Короче, один забил. Сейчас забиваю второй. И можно рассчитывать на то, что, типа, возможно, я не буду сегодня с головой на, с головой на муке, блядь. С мукой на голове. Готов? На самом деле, когда я ударил и вижу, что он летит в сторону штанги, я так обосрался, вообще просто люто, вот такую кучу наложил от страха. деле вот дамир очень сильно играет с огнем у него 4 всего лишь у забитых поэтому ну, счастливы бьют вообще ну короче яйца у пацана вообще вот такие вот блять как у быкана Блин, а что это? я тебе боюсь мяч я боюсь его у меня осталось четыре удара, то есть две дисциплины это два шарфных и два снаката мне нужно из этих четырех ударов забить хотя бы один гол и я все, я уже точно выиграл, потому что у меня пять и у Камиля пять, вот, то есть у нас больше один преграж ой, блядь да ну нахуй давайте сразу хочу. да, да, да Короче, блядь, я не знаю, как это ну, описать словами, я просто, блядь, все время клал шрафные, сейчас не могу положить. Я очень надеюсь, короче, на накаты, но, блядь, я с наката ни разу не забивал. Сколько мне было попыток, я ни разу не забил с накату, поэтому я не знаю, что будет. БЛЯДЬ! Ладно, у меня уже 5, у нас у всех по 5. кузи с Камилем уже точно куется. Поэтому нужно сейчас один уверенно положить в уголочек и выходить из этой битвы. Плохо я начал, но на дистанции я себя показал. Давай! Сука, один <с> затащить, один затащить. Сука, не я так блядь, а мне... <м�> <м�> Ну ч, куемся. В серии пенальти. Пол удару у каждого. Каждый стоит на ворот. Да, давайте по удару, чтобы. да да да, да. Прям, блядь, назрел, назрел, но... А ты чё че хотел? Четыре. Четыре пенальти? Yeah. Да, ебать, давай ролик нахуй. Ебанем на, на, на три части. Все, первым начинаю нельзя не выпускать ни от кого. Нельзя. Нельзя. Короче, на данный момент сердце прям так пульсирует вообще пиздец как. Вот, и это. Я не знаю, блядь. Самое главное выиграть, блядь, я не знаю. Просто я не знаю, кому молиться, блядь. Готов? Да. Есть! Просто! Блять, честно, на самом деле, как камень с души, как камень с души упал. Второй день рождения, по сути, пока что. Немножко волнения есть, но похуй. Сейчас надо на расслабоне спокойненько ударить. по центру? Шалова! Хочу плова! Сейчас второй раз первый пью, просто надо да. блять с на ну. что за хуйня, почему по центру, блядь, Прошлый по штангам ебашил, ну паны! Не, не, не. первый Был бы у нас профессиональный вратарь, кто гадает. Ну можно понятно бить. А так мы просто мечу стоим, как Мишки с говном. Чего? Вот я остался с братом один на один, старший против младшего. Все забивают, младший проиграл. Думаю, может левый дать. Куваться еще с братиком. Левая форма Поверяйте. У тебя есть шанс! Ну нахуй! Да, устраивал цирк. В прямом эфире. Блять, эти подавки. Сука, теперь какое-то плохое ощущение, что поддаются нахуй. Ну ладно. Это их выбор. помог малому, дать уверенности ему в своих силах надо. Наверно, Что ты как Боюсь просто мяча, я ебал, сейчас бы выиграл спокойно. Блять, не бей. Чисто понял, когда кнопочку зажал, блядь, и она залагала нахуй, все равно ударилась. Еще пониночку нам в девять. Все, пониночка. Мяч ворот. Ну да, блять, я прочитал эту суку, Давал. он бьёт тебя я решил влево уйти, нахуй. Вс. Переходим к наказанию. Сука, не прочитал. Вот эта хуйня ватная. Пиздец. Ебаный волейболист, у меня лапша, блядь, я привык, надо холстом ебашить волейболи вон, заебись холстом поебашил. Вот, в футболе, нахуй. Ну чё, как прокомментируешь? Так да, все пизда, нихуя не добился, нахуй тренировался, Усердные тренировки в никуда просто. Ну ты же не тренировался, что ты обманываешь? Я тренировался бить, нихуя не получилось. Один день? Ну один день это уже что-то, это начало, это победа, это начало победы. А, она в зуме, а, блядь. Это яйцо было. На дуре? Ебать, я качок ебаный. Ну, не ебаный. Не ебаный. Все, переходим к наказанию. Шестицам в голову, сверху мукой. Пошла жара. Ай, блядь, что так больно? Ты со стесил силы ебанул. Да, охуеть. Как рвал дым могу. Да больно сыпать. Ты нахуй. Слепок еще вдобавок, блядь. Пиздец gest... да, Ой, бля. Очень жалко пацаны, а? Но... Наказание есть наказание. О, это что вы так ебашите, сука? Когда я яйца бил, я вообще лягу. О, вот, я её... еб *ты, еб *ты, еб вот сейчас нормально. Ебать, меня башка уже <OFF>, кричит, И соль тоже расколется, нахуй. Ебать. Ля. Сверху, мукой Сверху, ебта. <с> uh> Че, из по? Пичопа. Бля. Смотри на я. Ебать! Давай, кукарику. -ку. Да не, без этого давай. Да. <с>. Все, камиль, прощайся со <Ost7> всеми. Всем приятного аппетита. Может кто такой тортик кушает, блядь. Вот испеченный татарский тортик. Все, всем удачи. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И подписывайтесь. Всем удачи. Пизда.